Так, Привет ребята, добро пожаловать на канал, прямо сейчас я начинаю свою торговую сессию, у меня на часах полночь, несколько дней я вообще не торговал, 26 числа последняя моя торговля, сегодня 28 и нашел две интересные ситуации. Первая ситуация по инструменту рун, здесь есть вот такая вот глобальная наклонка, также есть уровень поддержки, цена подошла к этому уровню, я лично ждал на торговке и возможно потом в дальнейшем буду отрабатывать пробой этого уровня, пока просто наблюдаю за этой монетой. Вторая монета, на которую я обратил внимание, это инструмент авак, в стакане спота есть крупная плотность на 18 тысяч монет на уровне, ну как сказать, этот уровень особо даже уровнем не назовешь, но во всяком случае от этого уровня у нас пошла реакция. Первое касание, второе недокасание, третий такой, я бы сказал, закол. И здесь цена уже начала разворачиваться от плотности в стакане спота. Уже дает 0,64%. процента Сразу вам напомню то, что все свои сделки я мигом публикую в телеграм канале. Это не сигналы, это мои сделки в реального времени, чтобы вы понимали в каких ситуациях я вообще работаю. Также у нас недавно запустился один интересный проект. Здесь торгуют несколько ребят. Они скидывают свои ситуации, что они отрабатывают. Это живой скринер. Теперь вам не нужно следить за скринерами. Вы подписались на эту группу, поставили уведомления. Если есть какая-то интересная ситуация с плотностью, если есть какой-то интересный уровень, вы все это здесь найдете. Поэтому, кому это интересно, заходите в описание, подписывайтесь, будем всем рады. Так, здесь я выставил себе тейк профит на 1,5%. Не знаю, буду ли стоять до этого уровня, но логично, надо постоять. Потому что цена у нас ходит от уровня к уровню. Можно, конечно, стоять вообще очень-очень далеко, но я уже не буду жадничать и возьму так скажем небольшой отскок если смотреть по тех анализу здесь возможен и пробой я лично сразу думал вообще заходить в пробой но не видел какой-либо активности в стаканах поэтому не заходил если прямо сейчас у нас здесь цена как-то начнет на торговаться начнут разбирать эту плотность ну понятно я буду заходить в пробой этого уровня пока здесь все смотрится как бы первое вот это вот дно, сейчас второе дно и получается вот такое вот двойное дно и потенциал вообще вот примерно вот до этих вот значений до 7 70 долларов за один авакс буду я так стоять я уже сказал нет я заберу свой быстрый отскок стоп -лосс. в данной ситуации у меня был 0 23 примерно и получается я хочу забрать полтора процента сделка 1 к 6 просто замечательно будем стоять буду скидывать около процента уже Первую часть, давайте сразу выставлю лимитку Вот первая лимитка, потом поставлю вторую Третью, четвертую и сюда вот просто докидываю. Потому что у меня объем позиции примерно на 4000 долларов Возможно на 5, это можно посчитать Заходил я в данной ситуации по рынку, не дожидался там какого-то подхода Прямо сейчас вообще идет хорошая реакция Возможно даже надо было поставить трейлинг стоп И знаете, постепенно подтягивать эту позицию Но я этого уже делать не буду, говорю, мне и так сделка, это даст один к 5, ну, наверное, минимум. Сейчас вот если хотя бы мало час закрывается, это уже будет замечательно. Можно выставить стоп-лосс уже в безубыток, примерно в 0.8. Отлично, уже хоть какая-то часть закрылась, пошла вот прям реально хорошая реакция. Не ожидал то, что вот так вот мы начнем с вами видеоролик. Несколько дней, опять же, повторюсь, не торговал, это не нас не Дубли. Реально просто в последнее время как-то, ну нет времени, ребят, заниматься торговлей. Я уже больше упор начал делать все-таки на NFT тематику, на лаунчпады, лаунчпулы, разные сейлы. И уделяю туда больше времени, но ну, потому что там на самом деле у меня сейчас получается зарабатывать больше. Будет ли так в будущем, не знаю, но ищу себе новые способы заработка, так скажем, для диверсификации. Ну, потому что ты никогда не знаешь, сегодня дают трейдинг, завтра дают NFT, послезавтра уже метавселенная, а там опять что-то новое придумают. Так, короче, тут еще немного вот так вот скину, просто раскидаю этих заявок, тут зафиксировал, желательно, конечно, чтобы мы сейчас на импульсе все закрыли, чтобы тут уже эту позицию не ждать, И думал также реально по руну еще здесь заходить, но опять же, почему, ребят, не зашел по руну? Здесь стоп-лосс, если даже выставлять, он должен быть за уровнем За уровнем здесь стоп-лосс получается 0.56 По тейку я хотел выжать 2%, кстати, оно уже, наверное, так и дает Да, оно уже так и дает, но технически это смотрелось не очень грамотно Если заходить, то с минимальным стопом, а в данной ситуации, но ну, эта сделка не для меня 35 долларов мы уже, конечно, зафиксировали Сейчас не торгую на большие объемы, стараюсь торговать с меньшими объемами ну, так скажем, больше для удовольствия. Потому что раньше надо вот заработать и постоянно, когда вот у тебя уже в голове появляется такой вот стереотип не поторговать, а заработать, ну... Все идет не так, как ты хочешь А когда ты приходишь открыть хорошие, красивые сделки Тогда и как бы заработок идет таким вот бонусом По этой сделке уже добавить просто нечего Остается просто ждать Еще раз вам напомню, то, что у нас есть такой вот замечательный канал Где вы можете следить за всеми плотностями, хорошими уровнями Сами как бы за этим не наблюдая Ребята все найдут за вас Ваша задача просто посмотреть, подходит вам эта ситуация, не подходит Если, допустим, есть такая вот сделка если наши ребята отрабатывают это в пробой, то вы, например, будете отрабатывать отскок. Это уже вы сами смотрите, просто сам факт, что есть интересная ситуация, на это уже можно обратить внимание. Сейчас, ребята, я зашел на биржу, понял то, что я натупил, ну как, я даже жестко натупил. Так, даже перепутал сейчас кнопки, нечаянно те нажал. Короче, я хотел здесь заходить на маленький объем, а у меня оказалось то, что по этой монете стоит просто... 50-е причем, сейчас я вам все это покажу. Оно по умолчанию стоит 50, и я этого даже не знал. У меня обычно везде 20-ая, но по этой монете почему-то 50-е стоит. И максимум я мог заходить на 4-5 тысяч долларов, а так получилось, что я зашел, ну, сами видите, на какой объем, а потом просто сижу и думаю, а почему у меня такой профит большой. Поэтому, как закроется эта сделка, надо будет срочно перекинуть объем, потому что тоже с 50 плечами это может быть опасно. Я как-то с головы вылетела и только потом, знаете, биржу включил. И понимаю, ну что-то не то, что-то не то А тут вот кнопку, нечаянно перепутал э, Хотел зафиксировать позицию, но чуть добавился Так, оставил 133 э, монеты И давайте, наверное, переставим стоп-лосс Я думаю, вот за эту вот пятиминутную свечку 67-80 поставлю, чтобы уже даже если вкатит, все равно мы остались с плюсом. Стоп-лосс я перенес, но опять же, ребята, повторюсь, не торгуйте с 20-50 плечами, если вы вообще не понимаете, как это все работает. Потому что иногда вы стоп-лосс не выставляете, цена уходит не в вашу сторону буквально на 2,5%. И ваш депозит ликвидируют. И вообще держите у себя всегда на балансе ту сумму, которую вам не жалко потерять. Я об этом всегда говорю. И как только заработали что-то сверху, выводите, фиксируйте прибыль, выводите на другую биржу, на холодный кошелек, чтобы у вас не было соблазна там поторговать и еще больше приумножить свой депозит. И раз уж я зашел таким большим объемом, то, наверное, попробую вытянуть максимум с этой сделки. Получится, наверное, одна сделка за весь видеоролик. То ли меня прямо сейчас выбивает по стоп-лоссу, то ли я буду тянуть прям хорошее движение. В самом начале этого видео я говорил, то, что тут потенциально возможно двойное дно. И потенциал двойного дна, это у нас есть расстояние от минимума до уровня шеи. Вот то самое расстояние. То есть, примерно до 70 долларов можно в теории постоять. И раз уж я зашел на такой вот объем, можно попробовать, мало ли получится. Поэтому давайте сейчас прямо нарисуем наш потенциал не будем уже там слишком большой вот этот вот потенциал просто переносим давайте вот там 69,5 я уже просто поставлю последний тейк Стоп лосс я тогда уже перенесу в безубыток, считай, чтобы если что там меня уже не выбило И сетку раскину от этого вот диапазона, то есть от уровня сопротивления до нашего потенциала Получается здесь первый тейк и давайте вот так вот потихоньку вот в этом вот диапазоне попробуем зафиксировать всю нашу позицию Пока уберу стоп лосс, чтобы его нечаянно если что не задело, просто наблюдаю за этой позицией если у нас там пойдет уже какое-то такое хорошее шатовое движение, тогда да, буду переворачиваться. Но сейчас тут может быть такой вот импульс, просто заберут все безубытки и потом пойдет дальше long. Вот то, о чем я и говорил, возможно, пойдем ниже, и тут никто не знает, куда пойдет цена. Я просто себя перестраховал, сейчас сижу, просто наблюдаю, если что-то пойдет не так, просто закроюсь по рынку. Либо потом уже переставлю стоп лосс Но сейчас главное, чтобы его просто так э, не забрало Потому что ситуация все, все еще актуальна Есть у нас уровень, все еще есть та самая плотность Она на самом деле настоящая есть там что-то уже пойдет не так Биток начнет сильно вкатывать Ну тогда буду рассматривать пробой этого уровня В любом случае, я думаю, тут получится заработать даже в две стороны Куда бы тут цена не пошла Главное, чтобы закола, знаете, такого вот ложного не было И тогда все будет окей так, ребята, цена окончательно здесь вкатила. Хочу зайти также по инструменту RUN. И здесь есть у нас вот заявка на 37 тысяч. Я хочу зайти в ее разъедание. 34 тысячи потихоньку, смотрю, разъедают. Плюс тут сейчас какой-то такой нисходящий тренд. Зайду вот здесь, да, и, возможно, перевернусь еще по инструменту AVAX. Я вот смотрю, уже прям вообще наклевывается в пробой. Плюс тут заявка такая небольшая держит, ну, прям... Как по мне, вообще, просто очень грамотно смотрится. Вот, как раз-таки, та самая проторговочка. Пойдем пробивать этот уровень, этот, потом этот. И это, знаете, как такая лавинообразная или как доминошки, короче, начнут цеплять стопы. В теории так может быть, поэтому давайте тут зайду в разбор этой заявки. Так, здесь у нас тоже смотрится все не очень хорошо. 8,8. Давайте и тут перевернусь. Так, скину часть объема. Что-то у меня не получается скинуть. А, я тут добавился еще в лонг, прикиньте. Хотел перевернуться, а по итогу просто взял и добавился. Ну ладно, это уже не так страшно. Если что, просто в самый последний момент все это сделаю. Тут 30 тысяч все еще нас по-прежнему держат. D значит закрываюсь и просто открываюсь по рынку на пробой. Так, открылся. Да, вроде бы открылся, ребят. Все заявки, которые сверху, я убираю. Уже, ребята, устал сидеть за монитором. Биток у нас не решается, куда сходить. Собственно, эти монеты тоже. Э -э, Рун у нас подошел четко на ретест к этой зоне. Отретестил. Сейчас вроде как дальше разворачивается. Но я все жду точки для входа по аваксу. Потому что вот биток стоит на месте. Никуда не решается. И реально вот такой вот запил получается. Берешь пробой, а остановишься в запил. Поэтому и надо заходить, когда уже появляется хоть какая-то активность. Все, пошла, ребят, активность. Это было в стакане, видно. Пошла. Так, успел я зайти? Да. Успел дать нормальный объем. Биток все еще не решается, куда идти. Тут я уже активность заметил. И Сейчас быстренько попробуем выставить заявки. Не знаю, насколько будем большой пробой ловить. Попробую вот так вот выставить, потому что первый импульс должен быть. Вот, да, есть первый импульс. Раскину вот тут еще заявки, чтобы их, если что, похватало. И давайте, наверное, просто вот так вот закрою, потому что я не знаю, насколько он будет большим. Ну, отлично. Я считаю, отлично отработали пробой. Можно было побольше потянуть. Так, у меня вот уже уведомление по инструменту Run. Так, давайте инструмент рун. Пошел и тут пробой, так, отлично, ну вот, наконец-то, ребят, дождались, скину маленькую часть хотя бы, так, давайте скину чуть-чуть, буквально две этих, выставлю стоп-лосс без убыток. Тут пока вот небольшой такой э, затык, запил, биток все еще стоит на уровне, давайте я вам покажу, вот как выглядит биток. Он все стоит вот на этом вот уровне и не решается сходить ниже. Но вот сейчас, ребята, решается вроде как вот. Биток пошел у нас на пробой. Наконец-то вот этой вот поддержки. И рун, как вы видите, тоже. Скину еще хотя бы одну часть. Потому что, ну, как-то оно неуверенно идет. О, вот сейчас уже более уверенно. Тут еще одну часть зафиксирую. Видите, что-то не дает, откупают, откупают, прям вообще вверх э, дергается, короче, не дает. Так, ну по сути осталось пробить вот этот вот уровень, давайте прям подкорректируем по минимуму, прям тик в тик ударились, э, видите, прям вообще идеально. Так, ребят, еще буквально чуть-чуть скину по рынку, потому что уже тоже, ну надоел реально сидеть, сидишь, и я уже сколько тут просидел в этой сделке, э, не знаю, около часа может. Можно прям сейчас закрыть, либо потянуть, но мне уже, если честно, так это надоело тут сидеть за этой сделкой, плюс уже почти 2 часа ночи, все-таки закрыла эту сделку уже в маленький плюс, ниже цена не пошла. Так, заявки, которые у меня были, я отменил. И теперь давайте вам покажу, что у нас получилось по дневнику трейдера. Если у кого-то дневник трейдера не обновляется, просто сверху тут нажимаете кнопочку «Обновить» и все у вас обновляется. Итого, ребята, сегодня я на торговлю потратил 1 час 47 минут и заработал 130 долларов. Много это или мало судить вам. С одной сделки АВАКС на отскоке мы уже могли 100 долларов забрать, но так вот все получилось. Пробой, я бы сказал, мы взяли просто отлично. И по руну вроде как бы и был пробой, но какой-то такой вялый, но в целом сделка отработанная неплохо, потому что стоп-лосс тут был, был минимальный, сделка примерно 1 к 3, 1 к 4. Вот такие результаты у меня сегодня получилось. на сегодня я торговлю свою заканчиваю, конечно сделка так себе. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если вам такой формат нравится, обязательно напишите, потому что я только так, я понимаю, заходит вам формат, не заходит, снимать такой формат или не снимать, так что обязательно оставляйте свою активность в комментариях. Всем удачи, всем профита, всем мира, всем счастья, всем пока.